привет всем а у нас срочное объявление продается практически даром холодильник практически новый место локации здесь недалеко на отрадном вот не до стадион здесь школа здесь парк вот такой вот рыжий балкон последний дом или первый дом от парка и собственно вот он холодильник Холодильник универсальный, не боится грязи, не боится дождя. Мы видим, что он двухкамерный. Одна камера морозилка, вторая, где остальные продукты хранятся. Отдаем практически даром за 1000 гривен. Карточка внизу в описании под видео, так что поспешите. Вот он уже на улице, ждет вас. Просто приходите и забирайте. Его можно ставить вертикально или класть горизонтально. Универсальный холодильник. Так что приходите, забирайте. Благодарочка на карточку. Люди, торопитесь. Вы можете не успеть. Вот он. Красота. Красота. Можно ставить по желанию и на улице. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Будете довольны. Всем пока-пока. Жду ваших предложений и благодарочку.